И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, стар без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А далее в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. А, и на этот режим есть 4 скрипта. В принципе, какой вам больше понравится, тот можете использовать. Но я буду показывать первую подсчёту. А, значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт. А далее заходим в настройки и ставим любой DLL, который вам нравится. Напомню то, что электронный CRNL используется с ключ-системой, а Вердес без ключ-системы. Я буду использовать CRNL. Дальше возвращаемся обратно. Нажимаем Inject. И ждем, пока произойдет Inject. Если, смотрите, Inject долго не происходит, значит нужно еще раз нажать на него. И тогда получится. Вот, как видите, у меня получилось. Отлично. Дальше нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Так, ну, давайте тестить. Значит, где вот здесь написано Pickway from... Фарм, а здесь получается, это, короче, вид фарма, как вы хотите фармиться. То есть, будете тпхаться, допустим, на мобов, а, либо же подбегать к ним. А, вот это вот, не помню, твена как переводится, но можно посмотреть. А, это мы, короче, подлетаем. Окей. Ну, смотрите, самый беспалевный фарм это муинг. Потому что тут он вообще не палится. Вы просто подбегаете к этому NPC и начинаете его убивать. То есть, естественно, нужно включить автоклик. И автоколлект. Все, отлично. И, сам, и тем самым образом, как видите, мы просто а, автоматически бегаем к этим мобам. Их убиваем. А, весь дроп с них собираем. И это вообще никак не палится, то, что у нас, допустим, включены какие-то читы. В принципе, я думаю, крутая функция с этим бегом. А, дальше. А, давайте проверим автооткрытие яйца. Это все отключаем. Также, кстати, есть Unlook All Game Passes. А, смотрите, у меня ни один Game Pass не куплен. Нажимаем эту функцию. Перезаходим. А, ну, то есть, закрываем эту фигнюшку, заново открываем. И, как видите, написано то, что куплено. Но, честно, насколько правда это, я не знаю. Может быть, они просто написали то, что это куплено. Может быть, работает. Насчет этого я точно не знаю. Но сейчас мы можем это, в принципе, проверить. А, значит, тут самое дешевое яйцо 50 тысяч стоит. Блин. Так, э, ладно. Тогда э, здесь выбираем яйцо. Тут какие-то странные значения. А почему они такие странные, я вот это не понимаю. Но, допустим, поставим вот самое первое яйцо. Так, и включаем функцию автобайэк. Да, как видите, получается самое первое яйцо то есть, э, вот это самое первое значение это вот это вот яйцо за 50 тысяч. Ну как-то странно, почему-то названия ничего нету. Хотя бы просто было бы написано, сколько она стоит, тогда бы уже понятно было, какое то яйцо. А дальше, автоэкюп best герои, но у меня только один герой, по-моему, да. Эту функцию показать пока что не смогу. А, так, включаем опять эти все функции. А, давайте сейчас быстренько попробуем нафармить 150 тысяч. А, и попробуем сделать тройное открытие. В принципе, когда я накоплю, мы с вами продолжим. Все, я почти накопил, нужное количество, все, отлично, выключаем все функции И давайте сейчас проверим тройное открытие То есть именно сейчас мы проверяем работоспособность геймпасса То есть, как видите, мне дался геймпас на тройное открытие Написано то, что он куплен И давайте проверим, так ли это или нет Значит, подходим к этому яйцу и нажимаем Multi Egg и, к сожалению, как видите, не сработало. Открывается только по одному яйцу. Странно. А Насчет других геймпассов я тоже точно не знаю, применились они, работают вообще или нет. Тоже вот здесь, короче, нюанс такой. Вот автоклик у меня написано есть, давайте проверим. Вот автоклик геймпас у меня работает, как видите, это четко. А дальше, какие тут еще геймпасы мне выдались? Плюс три героя eq э Вот, скорее всего, он не выдался. А, нет, выдался, по-моему. Погодите. У меня написано 3 из 6 одета, но почему-то мне не дает больше одеть. Странно. А, давайте проверим тогда функцию автоэкьюип best героя. А, может быть, оденется четвертый герой. Нет, как видите, не одевается. И почему-то вот такая вот фигня происходит с одеванием. Короче, лучше самим одевать, как я понял. Окей, okay. что-то они все залагали сейчас Давайте всех снимем А, они теперь даже не снимаются Прикольно А, вот все, снялись наконец -то. отлично И заново одеваем Да, к сожалению, этот геймпасс вроде бы как выдался То есть у меня слоты есть, но почему-то остальные герои одеваться не хотят Значит, геймпасс не работает а Дальше, фаст насчет этого я не заметил, был он или нет, может быть был Газ 2 монеты тоже не знаю насчет этого. Потому что я изначально не знаю, сколько мне до этого давалось монет. И получается удачи тоже. Либо есть, либо нет. Ну и в принципе тут все по геймпассам. Ну ладно, я думаю на этом буду заканчивать. В принципе довольно крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом.